Всем привет! С вами я Александр Демидович. Сегодня у нас 8 июня 2021 года. И сегодня я хотел бы вместе с вами подвести э, итоги нашему опросу, э, нужен ли Полтаве памятник Симону Петлюре. Э, ну, результаты, я вам скажу, с самого начала. Они... Колебались, но ну, сегодня пять э, ну, дней об опросу, я думаю, уже пора его останавливать. И э, цифра э, была более-менее стабильна. То есть, э, два ответа было. Нет, не нужен и да, нужен. То есть, я постарался ограничить все, чтобы из излишеств не уходили люди ни влево, ни вправо. Да, нужен, ответили 30% пожелавших участвовать в опросе. То есть, грубо говоря, одна треть участников опроса считают, что памятник Симону Петлюре в Полтаве нужен. Но я вам скажу честно, довольно-таки для меня сомнительно, нужен ли он. Но давайте постепенно. Когда я проанализировал, кто же голосовал за то, чтобы, э, все -таки за то, что по Алтаве нужен такой памятник, я увидел немножко странноватую картину. Здесь голосовали и Черкасы, и Львов, и Кременчуг, и Ровно, и даже Мехико. Но э, давайте уже на это будем смотреть э, с иронией. Ну, э, я не первый раз сталкиваюсь, когда провожу опросы такого характера, ну, в таком векторе. И э, я не удивлен тому, что со Львова могут голосовать, что в на Орле должны висеть флаги. Это так. Между прочим, кто за, следит за моей работой, они уже видели такие опросы и такие ответы. Как всегда, всех переплюнул Дмитрий Демос. Красавец! Этот проголосовал дважды с двух разных аккаунтов. То есть, ну, Дима, ну блин, ну, ну что ты хотел этим доказать, я не знаю. Но проблема совсем в другом. Я буквально вчера прошелся по значимым, по значимым местам. И вы знаете, я был в очередной раз расстроен и опечален. Эти места мы видим с вами... Каждый день, проходя рядом. Вот, например, возле э, Вечного Огня, возле парка Вечного Огня, есть вот такой монумент. Я вам показываю его. Э -э, это такая интерактивная доска там была встроена. Э -э, это монумент э -э, памяти э -э, о погибших войнах э -э, в АТО. Дело святое и дело нужное. Но на сегодняшний момент интерактивная доска полностью отсутствует ее там какое-то время тому назад разбили, ремонтировали потом демонтировали и я вам больше того скажу, не один месяц эта вся эпопея длится сам монумент красивый и значимый и рядом детский парк это очень хорошо отражается на воспитании патриотизма у детей я свою дочку туда водил показывал, объяснял э -э, то есть отдать честь погибшим святое на сегодняшний момент. Я считаю, иначе не должно. Также вот я вам показываю еще с этой стороны. Это два монумента обелиска, сделанные самопальным образом, говорим как есть. Где-то на материалы кто-то собирал какие-то деньги, кто-то прикладывал труд. Но к бюджету, к государству, к чему-то бы то ни было, вот эти два монумента, они не имеют никакого отношения. Это то же самое, мы, я считаю, значимые места, которые должны быть, мы должны понимать, что произошло в 2014 году и дальше, и должны отдавать. Уважение и ничего в этом плохого, это только хорошо. Но, к сожалению, там э, мы сами видим, в каком это все состоянии. Теперь вопрос. Так что же в первую очередь нам надо? Памятник э, Симону Петлюре, которого даже наши деды толком не знали о нем только слышали, что-то читали кто-то из историка в одно написал а кто-то из историков другое написал и что это за человек был мы честно говоря объективно не можем на сегодняшний момент утверждать или память об вот этих людях, которые погибли которых мы знали лично, кто-то с ними дружил, кто-то с ними э, служил кто-то с ними работал их нет но я считаю, что сегодня самое важное помнить подвиг этих людей. Симон Петлюра, ну может быть он может быть он много сделал для Украины хорошего. Ну запомним мы его, ничего тут страшного военного нету. Но в первую очередь, я считаю, должно быть здесь. А уж потом мы подумаем о Симоне Петлюре. Тем более, я вам скажу честно, что вот эти 30% людей, которые требуют Установление этого памятника, вы знаете, самое печальное то, что большинство из них сторонники сноса других памятников, другой эпохи. И чего они добьются своим сносом тех памятников и установкой других памятников. Я более чем уверен, пройдет время и то, что они установят, будет точно так же уничтожено. Но другим поколениям и другими новоявленными переписчиками истории. Всем хорошего настроения. Пока-пока.